вечер день и ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего великолепного расклада там мысли чувства на сегодня к вам первое второе третье четвертое выбирайте любое время в описании под видео я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои эм, как, когда бы вы не посмотрели действуйте всегда давайте как меня кристин фей и я вот вот согласна на то что когда бы вы не посмотрели и какую бы свечу не ни... нет какую свечу конечно есть и разница но вот именно сегодня какое бы число ни было именно будет, будут раскрыты мысли, чувства загадного человека к вам. Поэтому, ну, конечно же, соответственно, мы смотрим на мужчину. Не могу сказать, что будет как-то проигрываться на женщину, потому что мы немножечко от мужчин как-то отделились. Если что, мужчина, по посмотрите на свои мысли, чувства. Поэтому вот, мысли, чувства на сегодня к вам. Давайте. Давайте, если что, 10 10 секунд назад, и пауза, и выбирайте какой-то свой по вариант, и прям вот-вот, и посмотрим, что же, что же у нас здесь. Здравствуйте, кто выбрал светлый вариант? Если что, напоминаю, спонсоры могут дополнительно спрашивать по раскладу, вот, если что. Но именно по раскладу, Да. Угу. Мысли, чувства на сегодня к вам. Здравствуйте, кто выбрал светлый вариант? Мысли, чувства на сегодня к вам. Мысли, чувства на сегодня к вам. Давайте мысли на сегодня к вам загадного человека и чувства на сегодня к вам у загадного человека. Так, мысли, чувства. Десятка мечей. И Паш Пентакли. Дайте ко мне подумать немножечко и скажу. Ну, о нескольких, конечно, ипостасях мы будем разговаривать. Рас несколько будет развитие событий здесь. А, сразу скажу, давайте вот сразу, у человека есть кого любить. У, у него либо есть семья, либо есть половинка, либо есть определенные люди, которые ему нужны, необходимы. Я прям сразу говорю, то есть вот это отличает этого человека, видать, от всех. То есть есть кого любить, либо это вы, либо это не вы. Вот это, вот это большой вопрос, потому что здесь по десятке мечей его а, мысли к вам на сегодня. Звезда и пятерочка пентаклей. Пятерочка пентаклей Усил либо денюшек На что-то не хватает данному гражданину, если это касаемо мысли вас. Здесь просто может такое проигрываться в принципе, что о вас о сегодня не особо-то думалось, а думается больше о тех людях, кто близлежащих к ним к нему, этому человеку. Поэтому вот сразу скажу, то есть если вы с ним не имеете никаких отношений, не могу сказать, что это немножко будут мысли там о вас, и в вашу сторону. Просто человечек думает в большей степени, что о вас, я бы сказала, чувствую. ой, как бы как таких таковых мыслей нету, если вы с этим человеком не общаетесь и никаких контактов не имеете, и даже эмоциональной связи, это важно здесь и в этом раскладе, то здесь мысли не о вас, чувства не о вас, и немножечко задумывается там человек как-то о себе, о своей семье, о, тем, кому, и для, и о тех, кто ему дорог, а возможно, если есть дети, то о детях, и боится, как-то также за них, либо за будущее свое. Поэтому, дорогие мои, вот здесь как-то так. Это если вы не имеете никаких связей с этим человеком, я бы сказала, мысли и чувства тогда на сегодня больше момент такое. Ладно, если все-таки какая-никакая связь здесь есть, если здесь, давайте так, присутствует некий момент конца, окончания фазы отношений, каких-то передряг, то здесь может касаться именно то, что об этом человек и думает. Если вас связывает какой-то некий конец, некоторое такое несовпадение не состыковка разность взгляда то человек может об этом сегодня там задуматься и вот как-то а, даже э, даже даже даже не согласен с этим всем то есть если в вас связывает какой-то некий конец разрыв отношений связи и тому подобное человек об этом думал я не спорю но человек настаивает все равно на своем в этом моменте если правда если у вас случился с этим человеком некая размоловка прекращение отношений, закрытие, ссора, разборки, то здесь и думает, да, о вас думалось, но именно о том, что человек все равно прав по-своему. Вот. Поэтому я бы сказала больше так, тогда какие чувства. Чувства здесь могут быть положительными только в том случае, если, конечно же, вы составляете либо для него семью, либо очень сильно много вклада вливаете в его жизнь. Вот здесь вот как-то так. А, всем привет-привет, Полинка, привет-привет. Привет. А, дальше а, Значит, если, если, если А если вроде как все норм А если все норм То что здесь человек думает То человек может думать и задумываться О денежно-финансовых отношениях О стабильности в вашей семье Либо в ваших отношениях И это может тревожить человека Именно возможно некоторое будущее Либо, либо некая тупиковая ситуация На что возможно денег даже не хватает Поэтому здесь возможно некая Задумывание о каких-то мечтах, надеждах и желаниях в отношениях с вами, либо в отношениях ваших каких-то ну, общих целей. То есть здесь если вы так с человеком, то здесь как-то он парится по поводу будущего, по поводу денег, по поводу отношений, и он ну, это очень сильно как-то давит на человека даже эмоционально, я так понимаю, плане, потому что здесь есть какие-то страхи, здесь есть какие-то неурядицы, человек вы в чем-то очень сильно уверен, и он это ощущает и это отображено и в мыслях и в чувствах, а возможно насчет будущего, насчет ваших желаний, насчет семьи, семьи вашей, возможно переживает за счет своей же семьи, если у человека есть семья, и вы ее особо не составляете, давайте так, то вот здесь вот какой-то такой момент. Если вы, допустим, любовница, любовница, вот если любовница, прикинь, любовница загадала, вот у тебя относится она к нему. Ну, я бы здесь сказала, смотря тоже из каких соотношений соображений, но большинство, если вы любовница, здесь задумывается больше о семье. М -м да. И здесь как-то парит его своя семья, возможно, дети, возможно, какое-то недоверие, либо своя семья, если человек сам составляет в какой-то, сам состоит в семье, но семью он не содержит, то человек тоже, вот, вот здесь все парятся, все парятся, все нервничают и все думают. Но на чем? Либо если конец над вашими отношениями, если все нормально у вас, вы третий человек, но у него семья, допустим, то значит о семье все равно, если вы не составляете, то все равно о семье. Если вы составляете семью, то о вашем будущем и о будущих детей, либо о будущих каких-то проектах тоже можно... Ну, об учебе здесь я бы сказала, возможно, о реализации чего-либо каких-то планов. Но здесь все парятся. Все париться, всем сложно. В какой бы ипостаси ни были. Либо это связано с вами, либо это связано с его семьей и с его надеждами, стремлениями, желаниями. Поэтому вот Вроде всем все прояснил, дорогие мои. Ну как, ну, как какие ситуации самые основные. Здесь больше человек парится. Парится прям конкретно. Да, любви особо здесь у, ни у кого особо нету. Но просто как-то здесь, вот, знаете, эмоции переживательного характера. Э, там, любовные и нелюбовные отношения я бы немножко здесь не сказала. Здесь больше переживание. Любовное отношение стабильное только к его семье, если его со... а, э, составляют, составляют, составляет семья. Короче, вроде как бы все, дорогие мои, правда, я все, все вроде обозначила. Да, если, если у вас разборки и конец, вот это прям вот эта позиция, то об этом человек думает. Это реально его парит его как-то тереболька. Человек может чувствовать к вам, да. Если вы составляете его семью, там, допустим, какой-то разрыв, то э, человек вами заинтересован, вы нравитесь. И здесь есть такой момент. Но, но, но, но, но человек может здесь как-то обижаловку включить. Так что помним, да? Поэтому, дорогие мои, если у вас вдруг какие-то размылки, человеку немножко тоже больно, как и вам. Здесь больше такая позиция. Ладненько. Давайте, я думаю, дальше. Зеленый. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант. Мысли, чувства на сегодня к вам. Мысли, чувства на сегодня к вам. У зеленых мысли. Мысли чувства на сегодня к вам, мысли, да, мысли, две, окей, окей, а, уже погнала, уже, а, так, мысли, У. чувства, о как, это интересно, сами с усами, здравствуйте, кто выбрал мужика, который сами с усами, давайте так, если вы... Но здесь немножко ситуация попроще. Здесь немножечко она получше, чем... Но и для некоторых не совсем-таки она и лучше, чем предыдущая. Ладно. Здесь, в принципе, мысли. Мысли. Давайте так. мысли это о некой женщине, о своей, которая составляет ему очень большую семью, либо которая с ним, соответственно, идет в паре. Либо женщина, которая очень важна для мужчины на данном этапе жизни. Вот здесь я бы сказала в таком контексте все равно и по итогу. То есть здесь думают о важной женщине в его жизни, его судьбе и тому подобное. Человек тут всем ебливающий, поэтому вот короче как-то так. Если вы именно эта женщина, то о вас. Если вы какая-то другая, не могу сказать, что здесь как-то о любовницах идет речь. Здесь больше о женщинах, которые очень сильно важны для человека, составляют пару, либо семью, либо какое-то там сообщество с этим гражданином. То есть я бы сказала как-то так. Да, здесь, здесь, здесь, возможно, есть на самом деле великолепная пара, возможно, просто как пара, просто составляющая какое то единое целое. Потому что у нас у нас на чувствах у нас отшельник, император, пятерка Пентакли, шестерка, рыцарь жезлов. Мужчине, возможно, либо детства в попе не хватает. Вы простите, что так, но мужчине просто что-то не хватает. Я не говорю, что здесь ничего не чувствует, здесь человек может чувствовать по такому сочетанию карт, но также только с тем, кто составляет его какой-то его мир. Вот здесь его мир немножечко скажу. Поэтому если вы составляете его мир, соответственно, чувства к вам есть. Потому что здесь, я бы сказала, немножко отшельника и по пятерке человеку может не хватать чувств от вас. Либо не хватает чувств к вам только потому, что человек, возможно, занят какими-то вещами, которые забудет его э, дом, дом, власть и тому подобное. Поэтому здесь немножко, я бы сказала, исковеркало бы смысл да на полном серьезе, но именно только потому, что здесь у нас императрица и император шестеркой кубков. Вот исковеркало бы только ради этих карт. Потому что я не могу сказать обычно по отшельникам, по таким вещам и по таким картам, не скажешь, что чувств то присутствуют. Существует. Но я скажу здесь больше, наверное, в защиту самого человека, что, возможно, человек очень сильно занятой, если человек занят, он занят, то, возможно, тут не то, что недочувствует, просто, возможно, нехватка у него ощущений либо от вас, либо к вам. Вот здесь может какой-то так просто период некоторого охлаждения, потому что либо дела, либо власть, либо самодостаточность здесь может очень сильно играть для человека роль. Возможно, человек не чувствует себя стабильно на каком-то месте, а возможно, просто очень вкладывает очень много сил в разные проекты, которые зависят и составляют его какое-то финансовое положение, либо его власть. Дорогие мои, поэтому я не могу сказать, что здесь чувств вообще нету. Возможно, здесь нехватка, нехватка любви, нехватка отношений, нехватка тепла у этого молодого человека. Возможно, к вам. И от вас, вот здесь еще и от вас я могу еще сказать, поэтому, дорогие мои, если, если с вами все в порядке, если вы даете человеку любовь и внимание, то все в порядке, то тогда просто человек больше запаривается над каким-то бытом, домом, счастьем и то, где он обитает, и то, чем он занимается, и где у него есть власть и какие-то... И ответственность, поэтому, дорогие мои, за, за больш, с большой силы скрывается большая ответственность, <свят> но здесь то же самое, поэтому не могу сказать, что здесь чувства а, нет, Чувство есть, чувство есть определенно, но что-то где-то нехватка, возможно, человек настолько занят, но, в принципе, по, по поводу своей любимой женщины он не забывает, если, если вы думаете, что охладил и забыл, ни в коем разе, Охла не охладил, Uh, не, охладел, но не забыл <laughs> охладел, но не забыл чувствую есть, поэтому, пожалуйста, не переживайте если вы составляете, конечно же, пару еще раз говорю, то есть прям пару-пару ну, как, на какой стадии я уже тут, то есть не особо-то могу сказать ну, потому что у всех тут все разное может быть, но обычно больше конечно же здесь придерживаюсь к стандарту муж и жена либо пара, которая понимает, что они друг у друга есть и оба властные, да? И образовывающийся. Поэтому, в принципе... Чувства присутствуют, мысли присутствуют, прям очень сильно классно, но есть какие-то задачи, возможно, просто есть задачи, есть какие-то вещи, которые а, нужно человеку сейчас делать, и не, не до этого, вот не до этого. Порой, когда забывается человек в работе, он не думает, не чувствует по отношению к своей семье, он где-то, он работает, он в пространстве, он там, где он должен быть, потому что он ответственный перед какими-то вещами, коллегами, людьми, и он, в принципе, как-то ответственно ко всему подходит, я бы сказала. То есть вот здесь вот какой-то такой момент, я бы, я бы сказала, немножко даже защиту здесь молодого человека по шестерке и порой царю Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как так. Мысли, чувств присутствуют, любовь присутствует. Составляете вы эту любовь? Я надеюсь, да. Если вы любовница, я не могу сказать, что это к вам. Да, вот если правда, я, я немножечко не могу сказать, что это к вам, здесь больше, конечно, к тем, кого, за кого здесь у мужчины присутствует некоторая ответственность. Поэтому если любовница, то я немножко не то, что не уверена, что это не ваше, но это, возможно, как некоторая информация, которую просто можно иметь в виду, либо та, как та, которая не относится к, дан к данным девушкам и данного типажа и данных отношениях именно в этом варианте. То есть вот здесь немножко... Любовница, простите, если что-то не так, возможно просто выберите другой вариант, либо это на самом деле о а вас тут вообще речи не бывает, ну, либо нет. То есть сразу я извиняюсь перед этими женщинами, то есть они же тоже женщины, Ешкин матрешки, Но они тоже хотят счастья, поэтому вот, ну своеобразно, вот так они хотят счастья вот так они его построили, вот так они его видят, отстаньте. За защиту, защиту, защиту всех и я, короче я защищаю сегодня всех. Мать трое за короче, ладно, шучу. А сигнификатор, а ладно <смех> А ладно, давай А сигнификатор вот под конец, под конец Я прям увидала, давайте сигнификатор данного Молодого человека Сигнификатор Справедливый, совестливый у вас человек Развивающийся Немножко вот Немножко есть, понимаешь, жилочка Вот Не по-моему, не по-кому вот, вот есть какого-то Такого характера Подростка а, ну именно вспыльчивость присутствует, но ну, не могу сказать, что здесь прям все разруха. Нет, вспыльчивость просто. Вспыльчивость бескомпромиссно, соревнование. Я первый. Я первый, мне тоже так. Вот. Да, ответственный человек, возможно, какой-то ответственный. Ну, не то, что должность занимает, не пост, не государственная. Здесь ответственный человек, ответственный за свою семью, возможно, имеет м -м, большую жилплощадь, либо какую-то квартиру. Ну, ответственный сам по себе просто человек. Возможно, свой бизнес, либо своя семья, либо усадьба, либо что-то построено. То есть здесь определенно человек больше такой своеобразный, больше всеобъемлющий, и при этом смотрит в развивающийся сейчас... То есть, возможно, здесь и бизнесмен очень сильно попахивает таким вариантом. Либо человек, который руководит другими людьми, но имеет достаток при этом в своей жизни. То есть, тут не особо-то бедный человек оказывается у нас, но просто над этим он парится. Возможно, в период такого... А возможно, просто доллар подскочил и офигеть как офигеть. Вот! Поэтому, дорогие, ну больше такой основательный, твердая рука. Ну вот без не без жилки соревнования я первый, я лучше. Вот, поэтому вот, короче, как-то вот такой, Ну, справедливо, вы знаете, вот справедливость, совестливость здесь присутствует у человека Все четко. возможно, какой-то педантизм тоже может присутствовать Не исключаю этого фактора Не исключаю, но и не подтверждаю особо Потому что таки, такого сочетания про педантизма здесь не выпало Но это может, может быть в человеке, в некоторых вопросах Такая такая намёк на это присутствует. Поэтому такое, активно молодой у <свят> вас мужчина. Мужчина, здесь мужчина. Прям мужчина. Возможно, возможно не по годам у нас мужчина. То есть, возможно, он ну, именно как-то опытным является, даже если моло моложе. То есть, возможно, такой момент. Но здесь, соответственно, здесь у нас опытный такой в возрасте, возможно, человечек. Поэтому вот. Так. давайте дальше, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал темную свечечку, темную, темную, темную свечечку. Посмотрим. Мысли чувства на сегодня к вам. Мысли чувства на сегодня к вам. Мысли чувства. Мысли ч... Подожди, мысли чувства, мысли чувства на сегодня к вам. Мысли. Чувства. Вот то же самое. Иерофан. Колесо Это отлично вообще. Колесо особо. Вот здесь уже поинтереснее, да? Вот здесь всякие дамы, которые на расстоянии, которые верховные, которые интересные. И вот здесь между людьми духовные связи могут, кстати, быть. Здесь все не просто так, дорогие мои. Давайте смотреть. Это интересно. Это не просто. Это, это, наверное, позиция для тех, у кого есть общие интересы, взгляды, ценности. Возможно, верование тоже. Короче, давайте ближе к делу. Может это быть? Дайте дальше. очарована колдува. А наваждение? Это интересно. Так, дорогие мои, ну, наверное, эта позиция скорее больше положительная, нежели какого-то отрицания здесь есть. А, давайте так, ну, в принципе, ну, дайте, дайте я еще добавлю, ну, вот. Два, два каких-то два, два, два, два, два или не два или один. Так, семерочка. Так, дорогие мои, кто к этому также мужчине не относится, ни к каким бокам, человек живет в свое удовольствие, если интересно, если вдруг интересно, человек живет свое удовольствие, человек идет по своему выбранному пути, по какому-то одному своему развитию, возможно, правда, если никто вот с этим человеком как-то никаких отношений не имеет, просто интересно. Но здесь есть такое, почему бы, собственно, и нет. Тогда человек живет реально в свое удовольствие. Но, возможно, как-то человек переживает какие-то конфликты, диссонансы плавающая ситуация у человека, но человек при этом всегда знает, что ему и как ему лучше. То есть здесь вот человек в принципе в положительных каких-то энергиях, но при этом в положительном настроении, По-русски, по-русски, по, по, по нормальному. В положительном настроении действует как-то, действует, кстати, по существу, как вот повернется колесо удачи. Ничего он особо не предвещает своей жизни и живет вот как одним днем. Больше здесь показано, и в свое удовольствие человек реализуется как личность, растет, возможно, где-то учится, либо уже что-то преподает. То есть, вот здесь я бы сказала так. Если к этому с этим человеком у вас вообще ничего не связано, никаких отношений, эмоций и тому подобное, я прям сразу говорю. Мало проиграется, если любовницы, мало, к сожалению, если по такому сочетанию. Не могу сказать все равно. Мои, если кто-то здесь в, возможно не в браке либо не да давайте немножко не о браке я бы сказала. здесь речь идет немножко о другом да другом все равно о другом то есть кому-то сделать предложение здесь не немножко не так все равно даже по такому сочетанию плавающая немножко атмосферка Если у кого здесь есть отношения, соответственно, здесь, давайте так, если между людьми отношения присутствуют, то, в принципе, человек к вам испытывает эмоции, симпатию, обожание и тому подобное, даже немножечко с привкусом на вождение. Вот здесь я бы сказала как-то так. А, то есть, ну, стабильно тогда, стабильно испытывает к вам вот эти ощущения. Я бы сказала даже вот даже с колесом стабильно. Я немножко дополнила там картами, поэтому и подсмотрела. Но человек все равно не останавливается на вас и не останавливается на достигнутом, а смотрит немножечко в будущее, как оно должно строиться. Поэтому здесь, возможно, человек задумывается по отношению к вам о каких-то, ну, возможно, со со согласия, там, брак, не брак, тоже может такое, может идти речь, если вы в таких интересных отношениях. Может, но не ко всем. То есть о браке тоже задумываться. Правда, не ко всем. Только тема, у кого есть, как бы, над этим задумывал. Вот. Но больше я бы сказала, что человек задумывается о каких-то фундаментальных вещах, которые должны случиться в ближайшем будущем и по существу. Вот, поэтому, дорогие мои, но чувства и мысли по отношению к вам присутствуют, если кто здесь в относительно стабильных отношениях. То есть все равно вы человеку как-то нравитесь, вы все равно человеку, возможно, просто о вас не, не особо часто думается, но при этом это не исключает того, что к вам испытывается некоторая симпатия, некоторые отношение, некоторая привязанность. Вот здесь я бы, я бы сказала так, больше, если вы на расстоянии. Поэтому вот. Но здесь задумывается больше. Давайте в общем контексте о тех вещах, которые должны происходить, по сути, Дальше. У кого встречались брак, у кого брак долго и хотение детей дети, здесь, возможно, такой момент. Почему бы, собственно, и нет, но просто здесь о фундаментальных вещах, которые должны идти после. Возможно, вы долго вместе, то задум... может задумываться о том, чтобы сойтись. То есть, вот как-то вот здесь больше как-то правильно, возможно, здесь стратег человек, либо как-то со стратеги стра, ну, как-то любит планы строить на ближайшие будущее свои. Хотя здесь немножечко человек во всем, я бы сказала, не особо-то уверен. Но он старается подстраиваться под ситуацию и выклянчивать лучшее. Поэтому я не скажу, что здесь человек вам ничего не чувствует. Ни в коем разе, если у вас есть отношения, то человек чувствует все равно. Но здесь как-то человеку не особо спокойненько, но чувства у вам присутствуют. Неспокойненько, потому что здесь человек должен понимание иметь, что будет дальше. Всегда. Вот при любых обстоятельствах. Этот человек не живет одним днем, не так, как там предыдущий. То есть здесь, есть здесь есть Пентакли. И они важны. Пентакли даже не в плане денег, а в плане больше развития, нежели денег. Деньги тут -то тоже, конечно, играют свою роль, но не, не для всех людей. Вот. Поэтому, дорогие мои, но ну, здесь задумывается больше о том, что должно как произойти. Давайте так, по факту. А что, возможно, что-то предстоящее, о каких-то фундаментальных вещах, что должны произойти вот так-то так, -то, так -то, о каком-то росте, развитии. Возможно, о своем также человек-развитии, возможно, о вашем с ним. А, поэтому вот, короче, как-то так. Если, в принципе, отношение к вам есть, то чувство, я бы сказала, здесь стабильно тоже присутствует К вам, поэтому париться здесь особо даже не, не имеет смысла для некоторых женщин Но я подсмотрела, поэтому не надо Я подсмотрела там дополнительно Вот Просто здесь есть какой-то, здесь человек больше хо хо хочет для себя что-то прояснить и что-то понять в ближайшем будущем. В отношении, будь то а, касаться отношений с вами, переписки с вами, каких-то вещей, которые а, по жизни, каких-то учений, каких-то работ, развития и тому подобное. Вот знать этому надо человеку вот это все в ближайшее время. Это необходимо для него. Вот, и здесь вплоть до вот, короче, как-то так. Сигнификатор. А вот будь а вот будет -то, э, спонсором, тогда сигнификаторы получишь. Давайте переходите в спонсоры, потому что только на спонсорский. Да -да -да -да -да. Все не так просто. Вот, короче, как так. Я примерно сказала, какого типажа человек уже, соответственно, уже в самом раскладе. По, по раскладу порой видно, какого типажа человек может быть. Поэтому вот, короче, как так. Но здесь есть какое-то наваждение, есть. Ага! Ну ладно, давай, сигнификатор. Ну, свои слова-то я отвечала. Сигнификатор этого молодого человека дополнительно. Романтик. Романтик-ярый деятель. Но при этом, я же сказала, пентакли-то выпало, опять все равно. романтик деятель, индивидуалист прагматичный, но и при этом без, не без всякой такой взаимной энергетики может зацепить вас разговорами. Он может классным быть собеседником просто вообще просто душкой. Но дело в том, то, что ну, ну смотри, ну смотри, классный собеседник может этим очень сильно цеплять. Он может быть невинен в какой-то степени. Ну как-то наивно невинность и какая-то влюбчивость в нем присутствует. Но есть какая-то женская логика. Суждение в этом человеке. Результаты всегда важны для этого да, человека. Не доверяет всем. Особо недоверчивый человек, но наивен порой. Также любит доказывать свое. Ну, здесь порой, как большей, в большей степени, очень сильно задумчивый человек, задумчивая личность. Лучше, как там, горькая правда, чем сладкая ложь. Вот это вот этого человека, то ли кредо, то ли по жизни стоит лучше этого придерживаться. Ну, какой-то такой момент. Я не говорю, что здесь зависимость, кстати. Да, не про зависимость. Нет, хороший собеседник, и это да. У него всегда есть свое мнение, и он даже может его иногда не высказывать. Вот это я немножечко бы сказала. Надеюсь, теория загоров не болеет. <смех> Надеюсь, не болеет этим. Ну, ну не, не скажу, что это такой момент, но ну, такого может, ладно, проигрываться. Ну ладно, не со всеми, но такой может. <смех> ну, обычно такой человек какой-то всегда какой-то заговорщик, но ну, имеется в виду, как сказать-то. Обычно с таким характером тайные общества всегда люди собирали. Ну, поэтому, в принципе, он, он не предводитель. Он хороший рассказчик. Он, хороший, вот, он может заинтересовать аудиторию других людей своими какими-то общениями и разговорами. Но такие обычно присутствуют именно вот, кто ведет порой за собой своими словами. Я не, я не могу сказать, что он харизматичный. Здесь не про, э, немножко не про это. Он может вести своим диалектом за собою. <свист> Надеюсь, в положительную сторону. <свист> Здесь в положительную. Ну, негативных вещах тоже может такое, кстати, проигрываться. Поэтому вот. Ух! Теория заговора просто, поэтому, ну дорогие мои, ну это может, это может, но ну, не ко ну, да, ну что-то как-то такое возможно. Теория заговора да, а, тайные общества все дела, это то, это может здесь быть. Ладненько, давайте дальше. Но, но харизматичный, там немножечко это подчеркивается другими сочетаниями карт Поэтому я и сказала, что может тут и в принципе харизматичным не пахнуть Но именно теория заговора здесь может присутствовать даже в не человеке Поэтому я вот с таким моментом сказала Если бы там человек вау, вау, то здесь возможно и такие личности более закрытые у типажа но при этом наивные. Либо открытые, да, харизматичный но при этом давайте типажа мужчин. Вот. Поэтому вот так. Ну, то есть... На. Не надо болеть. Болеть плохо. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас э, красный, красный мужчин. Мысли, чувства на сегодня к вам... Мысли, чувства. Мы на сегодня красного мужчина к вам. Мысли, чувства. Ну вот это ладно, прям а, давай. Мысли, мысли. Давай мысли, мысли, мысли не что иное. Давай чувства, чувства, чувства, чувства, чувства к вам. Вот так. Так идеально. Королевка. Ага. Так. Ух живодробящий какой. Э, так, у нас сегодня колесо фортуна. Мысли, чувства на сегодня к вам выпадает два мужчины. Мы на мужчину смотрим, идеально, идеально. Человек что думает сам о себе? А может, о другом мужчине? Откуда вы знаете? А может быть, о каком-то, правда, молодом человеке? Может, о, о вас все здесь сказано? Так. Так, дорогие мои, а что здесь? Наверное, расклад будет не ко всем, и немножко он попахивает какими-то индивидуальными вещами. Что у нас здесь? А, -а, а, Дорогие мои, вот, простите, конечно, здесь, вот здесь такого типажа, но теперь, в принципе, более ясно. Да, более ясно и понятно. Дорогие мои, кто с этим мужчиной в браке, в отношениях? А -а -а -а. Либо его мама, <laughs> я не знаю. Вот, вот дорогие мои, ну вот те, которые имеют какие-то вот, отношения именно очень сильно близкие, родственные, вот, вот давайте это может быть немножечко не к вам. Поэтому вот и вы не огорчайтесь, то есть здесь, здесь у нас человек. Давайте так, мысли, чувства к вам. Вот здесь больше задумываются, возможно, также... О себе, о своем каком-то также превосходстве, о своих планах, надеждах и желаниях не могу сказать, что чувства и чувства здесь к дам, вообще присутствует Возможно, мужчина... Ориентация другой но это тоже возможно. А почему бы, собственно, нет? Но это ладно. То есть просто женщина, которая стабильная который относится к нему как-то денежно-финансово, я думаю, что это больше не к вам вот эта информация, а больше информация чисто о человеке, либо о том, как он на самом деле относится к вам. Я прямо вот сразу могу сказать, то что если вы э, знаете, что вас как-то любят и тому подобное, вы лучше не смотрите это, этот расклад, за, закройте и тому подобное. Если вы, в принципе, понимаете, о каком идет речь и, и, и понятно почему, то смотрим дальше. Человек, мысли, чувства. Мысли, чувства. Чувства здесь нет у, а, у человека по отношению к вам, потому что я не могу сказать, что это человек как-то в отношениях. Либо в отношениях, но не с вами. Вот давайте так. То есть, дорогие мои, здесь немножечко давайте так. Чувства а, разочарования, чувство одиночества, чувство непринятия, вот это присутствует. Если между вами каких-то... Ну, ну, здесь вот как будто сказано, здесь больше как о самом человеке, нежели о том, что он как-то как к вам относится. Вы простите, правда? Просто стабильные женщины могут немножечко не ссылаться на эту информацию. Это не ваша позиция, вообще не грамма. Если это, это ваш стабильный человек, а возможно, это просто информация не является по отношению к вам, а является по отношению к нему самому и к его жизни. Вот здесь так. Поэтому здесь человечек по, по чувствам немножко разочарован, огорчен, он закрыт, он не знает, что ему делать, он хочет с этим справиться. Возможно, просто ищет какой-то выход, возможно, выдал какую-то себе некую передышку для размышлений. То есть вот здесь вот больше какой-то такой момент. Если вы знаете, к вам, если это все, то я не исключаю такой момент, но стабильные женщины, которые рядом, как будто могут немножечко идти дальше. То есть не особая информация для вас. Возможно, просто по поводу человека самого в общем плане. Как он разочарован и тому подобное. И так может. Но если вы знаете, что человек к вам не относится, то это, соответственно, очень может даже я о вас говорить. То есть раз раз разочарование к вам, да... Может. Но здесь задумывается человек больше над мужчиной, либо над каким-то другим молодым человеком, кто какую то имеет в виду, имеет власть, либо он власть над каким-то молодым человеком, возможно, больше о рабочих моментах. Завязано это все, конечно, человек же хочет, я так понимаю, отдохнуть и передохнуть, возможно, какой-то некий кипиш в его жизни намечается, и человек очень этого хочет. Реализация каких-то своих надежд, планов, и у него планы конкретные, я бы сказала, возможно, в плане конкретно отдохнуть, либо куда-то пойти, либо куда-то устроиться. Давайте так, здесь тоже может быть а, об этом говорить. Если... Да, все равно в, любо... в любом случае человечек немножечко вот как-то сам с усами. Я... Девушки, правда, вот, вот здесь такая немножко не та позиция, где вы вместе, где я его люблю, он меня любит, и вроде мы с ним переписываемся, но мы не понимаем, но мы любим друг друга. Это немножко не про то. Здесь есть разочарование, здесь есть огорченность, здесь есть размышление над своим каким-то развитием, над другим молодым человеком, возможно, связано с его работой, либо с его деятельностью, либо также связано с ним конкретно. То есть здесь задумывание об этом, каких-то таких вопросов. Но человек немножко прям разочарованный, огорченный и тому подобное. Если вы знаете, что человек в таких настроениях, то вы знаете. Если человеку, Вы относитесь, не могу сказать, что эта информация немножко о вас, если вы стабильная дама в его жизни. Может, кто-то уже об этом мы просто знает и просто хотел убедиться. Поэтому я не исключаю, здесь просто кто-то хотел убедиться в том, что с этим человеком как-то творится. Поэтому вот, если с вами в плохих отношениях, также не могу сказать, что все равно к вам, потому что здесь определенной женщины просто не присутствует, что именно имеет, дает мне намек сказать, что это вы. Я вот к чему. Поэтому я и не сказала, что это к вам. Здесь нету такого намека. Королева Пентакли, это у нас выпало. У меня рыцарь мечей, шестерка мечей. Ваша информация, может быть, уже прошла, либо не, не, не в этой позиции. Я бы немножко именно рыцарь мечей, по рыцарю мечей бы сказала вот этот такой момент. Вот. Э -э -э -э -э да, поэтому вот я бы сказала больше как-то. Но здесь хочет человечек прям отдохнуть, прям сильно. Возможно, о каком-то кипише, либо о какой-то вечеринке, либо о чем-то таком для себя задумывает. Но, возможно, корпоратив может еще что-то, каком-то глобальное такое, глобальное веселье. А может, человек праздник, откуда вы знаете? Ладник. Шуткую. Поэтому, дорогие мои, ну вот как-то сложненько сказать, да, Есть, вот если бывший, то да, это прям, это, хоро, это вот хоро, хорошая позиция, если бывший, да, И, либо та позиция, которая как бы вы, вот вы, этот человек не относится к вам любовно, вы об этом знаете, лучше вот для тех людей, но если вы в принципе, может, а может вы его мама, вы загадали его, откуда, откуда знать? То вот, вот, дорогие мои, если вы в плохих отношениях, то не могу сказать, что все равно к вам. Даже если в плохих тут отношениях, его мама там, либо женщина, которая там бывшая. Не могу все равно сказать, потому что здесь нету, понимаете, сигнификатора женского. Поэтому не могу. Здесь больше как сигнификатор идет немножко мимо. Поэтому королева пентакли немножко выпало с рыцарь мечей, шестерка мечей. Информация здесь не особо есть. Здесь возможна информация просто как для общего понимания человеческой ситуации в данный момент. Вот это больше это показывает, раскрывает, чем нежели другое. Поэтому, дорогие мои, если, если вдруг, если вдруг вы тут в отношениях, а все у вас замечательно, тогда вы, наверное, может быть, знаете о человеке, но здесь тогда просто не к вам информация вообще. Поэтому вот, вот здесь какая-то такая неопределенность присутствует. Если вы вдруг попали и не говорите, что я не права, просто здесь вот такое сочетание, что я не могу сказать, что немножечко это о женщинах, что женщина сама не выпала, выпала она, что она идет немножко мимо, <смех> мимо идет женщина здесь, ну, возможно, какое-то игнорирование тоже присутствует, поэтому именно игнорирование карт вашего присутствия здесь, поэтому, вот, короче, как так. Вы простите, если обидела, очень не хочу обижать, я не люблю обижать людей, не люблю, не люблю особо их огорчать, но здесь вот именно так как оно и есть. Поэтому спасибо вам за то, что вы посмотрели до конца. Возможно, просто посмотреть другие позиции, может быть, там было больше информации, нежели здесь. А, поэтому спасибо за то, что вы досмотрели до конца, желаю вам всего самого наилучшего. Переходите на Буси, потому что мы там рассматриваем карты, как они проигрываются в жизни, потому что там еще есть доступ закрытый чат, чат очень в интересный, поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока!